Добрый вечер, добрый вечер, дорогие зрители. Добрый вечер, добрый вечер, Оля. Наша аудитория тоже настроена на достаточно глубокое оздоровление, омоложение, интересуется постоянно этим. А после вот всех этих событий известных, я думаю, к здоровью люди обратились, обратятся еще больше. И на мой взгляд, доверие к традиционной медицины будет все-таки еще более снижено, потому что оказалось что есть определенные вопросы вы как специалист из традиционной медицины вышедшие вы имеете взгляд и оттуда и уже с этой стороны со стороны ну назовем это альтернативной медицины а вот как вы видите ситуацию как она будет как сейчас, в каком она состоянии сейчас связанная с медициной, и какова ее перспектива? Что нам ждать в ближайшее время в вопросах оздоровления вот, от всего того, что у нас имеется сейчас в ресурсах? Это традиционный ну и прочие, все остальные способы. Как угу. вы этот расклад видите же уже? Да, спасибо большое за такой вопрос. Сразу хочу спросить у вас и у зрителей. Вы готовы общаться знаете, прямо на чистоту, как все есть, или фильтровать а, ту информацию, которая, которая вообще есть, а, есть у нас вокруг. Потому что прекрасно понимаем, что а, все время существования как бы, современной цивилизации, современной экономики, мы говорим про то, что а, экономика любой страны держится на трех основных видах бизнеса видах э, зарабатывания денег, которые будут популярны всегда. Всегда, при любой пандемии, при любой чуме, при войне, при, не знаю, при голоде. Первое – это питание, продукты питания. Всегда будут на первом месте, пока жив человек, и пока питание у нас организованное. То есть э, люди отошли от того, чтобы выращивать сами, и покупают все готовое. Все обработанное, все модифицированное, скажем так, упрощенную форму для питания. Никто уже в лес не ходит, не ловит себе белочек, птичек, собиранием не занимается. У всех сдач из деревень, все переехали в город для зарабатывания денег. Так вот, держите свою порцию питания. То есть первое, это питание. Второе. Конечно же, после такого питания, какой же у нас бизнес будет на втором месте? Вас же нужно будет лечить от такого питания. Значит, фармацевтическая индустрия, которая вам сначала подложит э, эту бомбу замедленного действия, а потом будет от этого лечить. И сначала вам будут э, продавать э, йогурт-активия, где в одной бутылочке 6 ложек сахара. А сахар губительно э, влияет на нашу клетку, а все тело состоит из клеток и у вас начнутся метеоризмы, и вздутие, потому что будет образовываться слишком много слизи. Но активы вам скажут в плане питания, есть а, вечером, ну, чтобы вы похудели, вроде бы, да, но потом вы пойдете и будете покупать ферменты типа мизин, типа крион а, и что-то что еще, ну, какую-нибудь летящую ласточку, чтобы наконец-то сходить в туалет, потому что ласточка лететь уже не будет никуда. Это второе. И третье. Похоронный бизнес, друзья мои. Кому эти два не подошло, то третье подойдет всегда. И это, это реально, это самый перспективный бизнес. И люди, кто этим занимается, они всегда на коне. Поэтому какая наша с вами задача? Я всегда призываю к осознанности. И я согласна с Анатолием и с его профилем, и с его точками зрения, Друзья мои, наша жизнь, в общем-то, одна. Наше тело нам дается единожды в жизни. И если мы будем проводить над ним эксперименты, то не факт, что эти эксперименты будут удачными или неудачными. И вас вполне возможно, что второго шанса не будет. Так вот, если же мы все-таки поймем, что тело одно, что нам его не заменят, и что наша задача прожить в нем эффективно и долго, без воздействия без очень сильного воздействия окружающей среды. Потому что если говорить медицинским языком, то есть такое направление, как эпигенетика. Эпигенетика. Она говорит о следующем, что только 20% информации заложено в нас на уровне ДНК от наших предков. Заложены какие-то хронические заболевания, генетические заболевания, как мы будем выглядеть, худенькие, толстенькие, с голубыми глазами, с карими, блондинка, брюнетка – и 80 процентов это наш образ жизни и воздействие на наш окружающий среды в том числе представляете это даже не половина это даже 80 процентов поэтому все что будет происходить с нами потом это будет зависеть от того насколько мы будем зомбированы этими тремя видами бизнеса да вот это да. потому что это идет исключительно зомбирование что вы будете да. есть гречку с туалетной бумагой чем вы будете лечиться вы знаете в пневмония сейчас у меня есть а, протоколы медицинские, как а, лечит у нас коронавирус. То есть каждому человеку сейчас ставят диагноз коронавирус, а у него могут быть просто сезонные сопли, у него может быть сезонная аллергия, Окей, у него может быть сезонная пневмония, которая на фоне уже имеющихся скрытых воспалений от того образа жизни, который он имел а, до этого, плюс усугубляется это чем? Мы с вами долгое время находимся, а, находимся в закрытых помещениях. У нас гипоксия, это недостаток кислорода, нас не выпускают на улицу, вы понимаете, что это гипоксия, это э, изменение внутренних обменных процессов. У нас гиподинамия, мы сидим с вами в замкнутом пространстве, ну и скажите, пожалуйста, кто из вас активнее дома, даже дома, начал заниматься спортом? Нет, но ну, мы все в стрессе, у нас это есть такое, э, я без работы, гречки э, нету, я в стрессе. Да, нас никуда не выпускают. Я придумала себе оправдание, э, начинаю там различные кулинарные рецепты изучать, и что делаю? Сижу у телевизора, стрессую э, и ем. Ну, потому что еда и э, те сахара, которые мы получаем из продуктов питания, они нам дают незаслуженный дефамин, незаслуженное вознаграждение, что типа все у нас хорошо. Э, таким образом, значит, гипоксия, гиподинамия, э, есть такая шутка, После карантина посмотрим, кто как его провел. Да, кто выйдет из дверного проема, а кто уже не выйдет. Следующее, дефицит витамина D. Я сейчас быстро скажу расскажу, ну, чтобы закончить свои мысли Дефицит витамина D. Мы не выходим на солнце, мы находимся с вами в одежде. У нас не хватает очень важного прогормона, который необходим во всех процессах нашего организма, не только в кальциево-фосфорном обмене. Четвертое. Мы каждый день получаем кучу информации, которая загоняет нас в тупик. Мы каждый день ждем, когда в какой-то стране что-то скажут, что-то отменят и так далее. Людей лечат даже от простых заболеваний очень серьезными препаратами. Очень серьезными препаратами. Это называется убить свою печень до конца. Поэтому моя рекомендация поддерживать свое здоровье естественными способами и не попадать в руки врачей. Если вам удобнее дома, то, пожалуйста... Самоизоляция, ну да. и точно не допустить себя до третьего вида бизнеса. Хотя, да. вот знаете, что самое интересное? Э, такие сплетни. У меня есть знакомые, у которой есть компания похоронная. Похоронная компания она называется габра Это нормальный человек, у него такой бизнес. Он 25 лет этим занимается. Но он прекрасный человек. Это не тот, который это копает могилу, он очень известный бизнесмен, потому что это тоже э, бизнес. Но я его спрашиваю, ну, скажи мне, мест нет? Я успею себе там лет через сто найти себе хорошее место. Он такой говорит, Толя, у нас нету бума. То есть, как обычно, каждый год самый бум на Новый год, ну, сами понимаете, там люди празднуют. А, второй у нас пик на... А, эта компания находится в Рязани. Это знакомая у меня из Рязани. Второй пик – это выпускные... Везде, ну, потому что это молодежь, она становится более дерзкой и так далее. И третий пик, особенно в Рязани, это 2 августа, день десантника, потому что Рязань это все-таки родина у нас десантников. Представляете? И остальное все крайне сезонно. То есть все как обычно. Таким образом, мы немножечко поддаемся определенной панике, а жизнь, как она шла вот как было 24 часа. Как утром солнышко вставало, так оно вечером садится. Вот как птички, я в своем профиле говорю, как птички пели, так они в принципе и поют. И жизнь-то она прекрасная. И все это будет зависеть от вас. Именно так. Оля, чувствуется, у вас профессиональный доктор, потому что вы очень умеете хорошо запугать. Они с, этого, они с этого начинают? Да. Вы... вы тоже с этого начали, но хорошо, что вы закончили птичками, это уже радует. Действительно, мы с вами не относимся к числу тех людей, которые падки до сладкого до активе и так далее Абсолютно точно. вот мы у нас другое мировоззрение нас не запугаешь теми страшилками которые идут из информационного пространства то есть мы с вами живем в другом измерении относительно вот того что вы рассказали и вот та аудитория которая нас слушает я думаю большинство из них тоже в общем то уже ну как минимум одной ногой стоят в этом же пространстве давайте для них будем говорить Потому что тот, кто любит таблетки и прочее все, вот то, что вы сказали, такую еду, такое поведение и такие похоронные команды, то и он таким останется, его не изменишь. И мы их не будем касаться. Мы будем помогать тем, кто решил все-таки выйти из этого колеса, из этого колеса, в которое он когда-то попал. Он хочет выйти из этого. И вот как выйти? Какие делать шаги? Вот мы с вами об этом будем говорить. Тем более это, это все реально. Это мы же с вами вышли. Вот мне в этом году, у меня юбилей, 70 лет. И я чувствую себя намного здоровее, чем был в 30 лет. Потому что в 30 лет был огромный букет болезней. Вот. Так что мы знаем, как это делать. Вот давайте поделимся с людьми, нашими навыками, короткими такими зарисовками, вы что-то, я и таким образом мы в, в ранге беседы, мы с вами поможем нашим тем, кто стремится, ведь пришли к нам те, кто стремится жить по-другому, мы им поможем сделать какие-то свои выводы и шаги. Угу. Прекрасно, но я уверена, что э, подписчики у нас разные, и кто-то уже с нами, а кто-то только присматривается, и у нас с вами обмен идет аудитории, она собирается и среди ваших подписчиков, и среди моих. И наши советы, я надеюсь, будут для вас на, на самом деле вкладом, и наша жизнь ни в коем случае не поменялась, не разделилась на до и после. И когда вы меня, Анатолий, спросили, что у нас сейчас с медициной, сейчас у нас на первом месте интеграционная медицина. То есть это традиционные все знания, анатомия физиология, как это и было. Плюс альтернативные способы или альтернативная медицина, которая доказала себя и э, свой, свою эффективность уже сотни и тысячи лет. Вот. Поэтому те практики, например, которые, э, которые я делаю, я беру из даосской медицины, я училась в Китае, из традиционной э, медицины. Это ЛФК, потому что это все сейчас легко объяснимо, как, например, осанка влияет на кислородонасыщение, насыщение. Вот вы не бойтесь таких слов, как гипоксия. Дело в том, что у нас, правда, мозг страдает от того, что у него не хватает кислорода и не хватает еды. И на основе этого очень легко объяснить, почему мы должны делать такие, такие практики. Самая простая утренняя практика моя – проснулась, улыбнулась, потянулась, и все про нее знают. И она объясняется очень простыми вещами. Проснулась – это, во-первых, просто запомнить. Проснулась, улыбнулась, потянулась. да? Это как маленькое стихотворение, как маленькие детки. Три слова и легко умещаются в голове. Кстати, еще я очень прошу, чтобы вы учили своих детей уже этим простым практикам. Чтобы у них сразу закладывалось определенное видение на образ жизни. Итак, проснулась – это потому, что я всегда очень благодарна за любое утро. Я встаю в 6.30. И вы знаете, для меня это тоже большое счастье Ночь прошла хорошо, я проснулась, слава богу, меня ждет впереди День в легкости, радости и великолепии Второе, улыбнулась Ну потому что я представляю этот день И я могу притягивать те события Которые будут вкладом для меня И потянулась Что это значит? Это я значит, выставила свое тело Вытянула руки вверх Поставила голову на место Таким образом создала ось копчик позвоночник, чтобы улучшить все а, процессы, а, которые происходят в спином мозге. Это очень важный процесс. Дальше я начинаю дышать. Приподнимаю, у меня поднимается, когда я руки подняла, приподнимается диафрагма. Выставляются на место все органы, да, которые были немножечко скручены во время сна. Я начинаю дышать и стою так всего лишь одну минуту, вытягиваясь телом вверх. И мысленно даю команду, потому что у нас существует мышечно-мозговая связь, и мозг дает сигналы через нервное окончание всем мышцам. И я вытягиваю боковую сторону, да, один бок, другой бок, вытягиваю ручки, чтобы не было у меня никаких застойных процессов в суставах, чтобы лучше работали сосуды. И затем я опускаюсь вниз, снова приподнимаюсь, простукиваем себя вверх, и таким образом я запустила кровеносную лимфатическую систему. После всего лишь одной минуты вы можете почувствовать, как ваше тело, знаете, такой приходит жар, потому что вы активизировали печень и поставили на место кишечник. И после этого очень хорошо выпить стакан воды, сделать внутренний душ. Вот. Это моя практика, начиная с самого утра, вот как только глазки. И занимает всего несколько минут. Одну. Да. И знаете, вот я сейчас вспомнил, вы говорили про подтягивания э, и про детей. Лет 10 назад я в Украине проводил тренинг, и у меня тренинг проходил Комаровский, доктор Комаровский, знаете, наверное, его, который сейчас вот детьми все занимается на телевидении, показывает часто. Вот. И он нас научил такой практике, называется она у него «покряхтелочки». А, то есть <смех> вот как дети тянутся и кричат вот так вот, вот, разные такие удовольствия получают от того что ощущают тело э, по вот мы эти по крихтелочки как-то приняли в свою жизнь действительно чуть-чуть по э, пообщаться со своим телом почувствовать и, и покрихтеть в удовольствии <смех> тоже какой-то элемент я э, очень созвучно у меня ваше видение, потому что я сейчас, вот с 1 июня, я как раз запускаю такой марафон. Я буду каждый день присутствовать с людьми в виде аудиофайлов. И я как раз хочу каждый день по там одну, две, три минуты давать упражнения и потихоньку-потихоньку набирать. 90 дней я хочу вести этот процесс. Три месяца. И постепенно наращивать сложность, глубину этих упражнений. Для того, чтобы человек мог к концу вот этих 90 дней иметь широчайший спектр э, упражнений. И в основном они вот такого психоэмоционального и энергетического плана. Потому что физика сейчас даже меньше э, играет роль, чем вот энергетика и психосоматика. Так что э, отзываются, очень хорошо отзываются ваши вот эти начальные шаги утром глаза еще не открыл уже можно что-то делать и дальше дальше дальше пошло-пошло замечательно а скажите вот э, я хотел все интересуюсь никак не могу ни у кого выяснить э, социальная медицина что это такое вы знаете, я от вас сейчас слышу этот термин впервые, и очень интересно посмотреть, что значит социальная медицина. А, и тогда, что... я вам, тогда я вам немножко скажу, чтобы вы уже ориентировались. Я думаю, то есть сейчас ряд медицинских работников всех уровней, в том числе и организаторы, они ратуют за социальную медицину, которая будет заниматься вопросами профилактики здоровья, вообще созданием здорового образа жизни и так далее. То есть именно вот в этом направлении, такого здравницы своеобразные. То есть в этом направлении планируется развивать медицину. По сути, наверное, это то, чем вы занимаетесь. Только это будет предполагается, но, ну, по крайней мере, часть меди... медработников ратует за то, чтобы это состоялось. Наверное, все-таки сдвинули с места вот этот камень традиционной медицины, неподъемный, неиздвигаемый, что все-таки мед... медработники почувствовали, что нет, есть необходимость коренных изменений в самом пространстве медицины. То есть вы еще пока не слышали об этом, да? А, знаете, организация здорового образа жизни всегда занималась наукой валиологии. И есть специалисты, которые называются валиологи. Они существуют. А, почему, извините, а почему ее э, убрали? Упразднили? Да. Ну почему? Она также существует и в медуниверситетах также обучают валиологии. Это первое. Второе. Есть клиники превентивной медицины. То есть это чтобы не допустить болезнь. Превентивная, антиэйдж медицина. Это популярно уже, ну, наверное, лет 8. Дело в том, что это, такое было всегда. И валиолог есть при любой поликлинике. И ЛФК, лечебная физкультура, для поддержания здоровья всегда, всегда существовала. Вы знаете, на самом деле можно это называть как угодно, можно называть социальную медицину. Это зависит от нас, на что мы фокусируемся, на что мы переключаем свое внимание. Либо на терапевта, либо на волеолога, ну называем это так. Либо мы очень долго доводим себя... Есть золотое правило медицины. 10 лет мы себя... Ну, как бы, Это я перефразировал, 10 лет мы себя калечим, и за год можно себя исцелить. То есть мы сначала 10 лет... Э ведем определенный образ жизни, потом мы бежим к терапевту, нам дают диагноз, и если мы более осознанные, ну, например, как наши подписчики, то мы начинаем заниматься здоровым образом жизни, себя за год исцеляем. Либо человек весь этот год лечится у терапевта. Поэтому социальная медицина я только за, но если говорить с точки зрения медицины, то тогда на уровне государства э, врачам должны платить не за количество больных людей, а за количество здоровых людей, а вы вот прекрасно да. понимаете, да. что да. от этого да. зависит зарплата да. медработника. Да, знаете, да. вот я вообще-то слышал, что вроде валиологов отменили, их не готовят, или это, это готовят все-таки этих специалистов? Последний учебник по валиологии был выпущен в 2009 году. Когда я училась в институте в начале 2000 года в у нас была, она была достаточно, достаточно популярна. Что то сейчас есть, на, ну как бы я не читаю лекции в медуниверситете, не знаю, но мне встречались специалисты, которые именно валиологи. Ну, возможно, то есть. есть то есть мы можем посоветовать нашим зрителям посоветовать поискать валиологов, потому что это специалисты все-таки больше, специалисты здоровья, а не болезни и э, с ними общаться э, по крайней мере это наверное но ну, первый шаг в этом направлении стоит через них сделать как вы считаете я считаю что знаете какой первый шаг должен сделать а, это четкое решение хочу могу и буду ну, понятно, вот, да. понимаете вот это все идет из головы а что мы привыкли делать если уж мы с вами говорим на чистоту потому что наши подписчики достаточно осознанные а, значит мы привыкли перекладывать ответственность за свое здоровье на кого-то. Ну, например, на таблетку волшебную. И мы очень разочарованы, что эта таблетка не работает. Или на специалиста, который обязательно должен нас исцелить. Но мы сами себе создаем болезнь своими действиями и бездействиями, и сами себя можем реально исцелить. И для этого не нужно перекладывать ответственность ни на кого – и сейчас очень много доступной информации. Например, вы даете, у вас будет впереди 90 дней социальной медицины, эмблеологии. Я называю это называется, как еще лучше, что еще возможно. И человек будет смотреть ваши эфиры и будет брать ответственность за себя. Он всего лишь там 10 минут в день будет да, ради да, себя. Мы это понимаем. Мы понимаем с вами и хотели бы, чтобы действительно как можно больше людей пошли таким путем. Да. Но мы еще даем возможность все-таки, если уж хочется зайти в больницу, в поликлинику, то, в общем-то, поискать действительно специалистов другого порядка, которые все-таки смотрят на здоровье, а не на болезнь знаете, у нас немножко мы с вами разогрелись и подготовились. У нас же тема обозначена вот эти вот экзамены жизни. Вы знакомы с такой трактовкой, что в жизни человека существуют определенные точки, реперные точки, как если говорить техническим языком, в которых происходят очень важные события, как бы происходят такое тестирование человека на готовность его идти дальше. Такие экзамены жизни я их называю. Вот я как психолог их отмечаю, следовал много лет. Это первый такой, ну, больше даже не экзамен, а зачет. Это в 27 лет, когда происходит уже вопрос, психическое созревание. Должно произойти, должно. Оно чаще всего не происходит, но должно произойти. Потом 33 года, когда должно стояться духовное... Созревание. Потом, вот 40 -летие. знаете, что 40 считается таким мистическим даже числом, мистическим годом. Многие даже не празднуют день рождения, хотя, как говорится, от этого не увернешься, если ты не готов к этому экзамену. И главный экзамен жизни это 60 лет. Вот я эти вещи исследовал достаточно глубоко, на протяжении уже почти 30 лет и увидел серьезные закономерности, поэтому я вот эти даты отмечаю и знаю, что делать в каждой дате, что она показывает, какие вопросы ставит перед человеком и что делать нужно, чтобы этот экзамен легко сдать. То есть я занимаюсь вообще-то репетиторством, таким, подготавливаю к этим экзаменам. Вот с такой трактовкой вы знакомы или, или нет? Я знакома с другой трактовкой. Ваша трактовка, трактовка мне очень нравится. Это с точки зрения а, а, психологической зрелости. У меня трактовка другая с точки зрения физиологии. У нас есть цикличность 7 лет. 7, 14, 21, 28, 35 и так далее. Когда происходят определенные а, изменения в организме, связанные с гормональной системой. А гормоны у нас – это нейропептиды, которые вырабатываются мозгом, и которые, попадая в кровь, и становятся этими гормонами. И на основе вот этих гормонов счастья, либо гормонов стресса, либо вот этих вот нейропептидов, и происходят все другие процессы. Поэтому э, у меня более короткие шажки, но они тоже достаточно значимые. То есть вы опираетесь именно на биологические вот эти вот часы? Да, я опираюсь на биологические часы, потому что все кратно 7, 14, 21 – так э, живет наша клетка 7,421,28. Это э, время, когда у нас обновляется кожа, это время, когда назначают, э, это время циркадных ритмов там, определенных, и время приема тех же самых бадов и таблеток. Но я все-таки более такая физиологическая, я более материальная. Понятно. Но э, психология тоже близка э, к, к этой материи. И накладывает свои ритмы, и вот эти ритмы, где они совпадают, вот в каких э, точках, то это просто, конечно, а, э, действительно с, совпадение психологических ритмов и биологических дает наибольший эффект. Поэтому вот 40-42 года это у очень серьезный э, и э, в районе 60. Вот у некоторых народов даже есть такое что отмечают два самых великих праздников в жизни человека. Это у многих народов, кстати, это первый год, первый год вот родился ребенок и год ему исполнилось испол... и вот это отмечается как самый большой праздник. Собираются все родственники, где бы они ни жили, Такое, такая традиция. И род дает наказ на всю жизнь. Почему в первый, почему в годовщину? Потому что ну Первый год он такой, может выживет, не выживет, как говорится, по традиции раньше это было, и вот зато наказ на всю жизнь такой психологический наказ. А второй самый большой праздник – это когда 61 год человек исполнится, и снова собирается вся родня, все родственники всех поколений, это несколько сот человек приезжают и дают наказ еще на. 60 лет то есть вот не случайно такие существуют традиции они тоже как бы совпадают вот с теми ритмами биологическими и психологическими вот. так вот я к чему это подвел к тому что в такие моменты особенно четко надо надо их понимать надо их знать и подходить к ним уже готовыми, то есть подготавливать себя, готовиться к экзаменам, как я говорю, готовиться к экзаменам. Семилетние циклы, они тоже требуют своей подготовки, тоже требуют своего внимания. Это вопросы, то, что вы назвали, и питание, и прочее, то есть это все энергетически. Кстати, энергетические практики, как вы к ним относитесь? Прекрасно к любым энергетическим практикам. В 6.30 я встаю, и каждый день я медитирую. И я к медитации отношусь... Я еще и энергопрактик в том числе, и энергопрактиком также училась. Но я могу разложить медитацию, ну, по, по просьбе аудитории, могу разложить из с точки зрения работы мозга, и перевода мозга на определенные волны и частоты для того, чтобы отключить э, и войти в состояние как будто полусна, при бодрствовании, при полном бодрствовании, при этом вытягивать позвоночник, при этом вырабатывать э, серотонин, что нам очень нужно, через прямой позвоночник, при этом делать дыхательную практику и насыщать себя кислородом, каждую клеточку кислорода, это с одной стороны. И 20 минут это делать прекрасно, и человек переходит из дофаминового состояния, либо из кортизольного состояния, стресса, либо вот все время жажды какого-то результата, переходит в состояние вот этой благости. Ну, к чему, в общем-то, и направлены любые энергетические практики. И с точки зрения энергии, когда вы можете все это визуализировать, когда вы можете представлять этот свет, когда вы можете сканировать все свое тело и разговаривать со своим телом с каждым органом, и благодарить ту боль, которая есть, и вполне возможно, что она хотела вам что-то сказать, и вы отпускаете. Раскрывать поле сердца, начинать любить себя, эту жизнь, других людей. Можно делать энергетические протяжки, когда вы притягиваете людей в свою жизнь, ну, нужных, нужных нам, либо отпускаете. Слушайте, медитация для меня это супер. Кто-то занимается, кто-то молитву делает, это тоже супер. Вот я считаю, что это как раз и есть энергетические практики и прям только за. Дело в том, что сейчас действительно время такое, когда энергетические все практики становятся более эффективными, все более и более эффективными. То, что меняется ментальное пространство планеты, энергии становится, ну, эпоха Водолея, вроде бы все это действует действительно более тонкие энергии более глубоко проникают, поэтому все работа на энергиях, на работа на уровне мысли приобретает все большую силу, все большее значение. Поэтому ничего удивительного, что как все больше людей идет в этом направлении. Я сейчас, вот, не знаю, вы смотрели, нет, мои выступление на этом фестивале, где я предложил курс, такой курс, который называется иммунокурс то есть или курс, который восстанавливает э, тимус человека, восстанавливает. Вы же знаете, что тимус с годами теряет свою способность защитную, все хуже и хуже. И к 60 годам он вообще практически у всех умирает. Так вот есть сейчас практика, которая позволяет энергии именно энергопрактики, которая позволяет тимус оживить, позволяет его вернуть к жизни. И вот в этом направлении я считаю, что сейчас как раз и нужно двигаться. А вы как раз, имея базу медицинскую, плюс такой набор еще дополнительных ресурсов, которые вы освоили за это время, в том числе, я так знаю, и ароматерапию, это тоже ваш конек, да, по-моему? Да, я профессиональный вот, ароматерапевт. Немного расскажите вот об этой части. То есть вот вы вам как раз... Все открывается. Сейчас это ваше время, энерговремя. Ну, энергия у нас существует всегда, и она существовала всегда, ее можно было всегда взять, на самом деле энергию можно потрогать, а если вы ее не ощущаете, то не значит, что ее нет. Энергию Знаете, можно я... и понюхать. Конечно, важно... энергию можно и понюхать. Значит, у всего живого, да даже у камней, в принципе, есть энергия. Если у всего живого энергия выделяется через митохондрии, которые есть в клетках, и таким образом мы ощущаем эту энергию, и мы можем выстраивать себе биополе, то если мы говорим про ароматерапию, то мы говорим с вами, я, например, говорю про травы, натуропатии, это травы. Траволечением это то, что было до традиционной медицины всегда, тысячи лет. А когда мы говорим про концентрацию трав, то мы говорим про эфирные масла. эфирное масла имеет очень высокие вибрации. И информация есть, если кому-то интересно, можно у меня в профиле посмотреть. И поэтому эфирные масла не зря, они использовались жрецами и используются во всех ритуальных процессах, да, как культовые как оздоровительная. ну, по крайней мере, уж чайное дерево знают все, что и прыщики, и порезы это все прекрасно убирает. Если мы говорим про натуральные эфирное масло, про терапевтического качества, то это работает, ну, смотрите, в одной бутылочке эфирного масла, например, 15 мл, несколько килограм... 15 мл лимона, несколько килограмм лимонов, ну, мы столько не съедим, но однако же это одна капля, через обонятельные луковицы начинают воздействовать на нашу лимбическую систему, гифпофис и гипоталамус. Поэтому очень легко работает, мало того, что с мозгом, с нашим опытом, да, лимбическая система все равно относится к нашему опыту и к нашим эмоциям, и прекрасно справляется э, с различными проблемами. А Можно я, э, пользуясь вашим разрешением, немножко поотвечу про вилочковую железу? Да, с удовольствием. А, зона Тимуса. Это располагается два пальца от еремной выемки. Вот здесь вот у нас зона Тимуса, которая очень активно в детском возрасте. Начинает она пропадать, ну, где-то с 30 лет. И это зона... Уже, уже, уже даже с 25. Ну, уже. да, у нас идет акселерация поколений, и а, половое созревание у нас идет очень рано, и детки у нас растут очень быстро. Соответственно, если раньше было в 32 года, ну, как бы такая была статистика, то есть сейчас все раньше. Сейчас уже и климакс у женщин тоже начинается раньше, да. как и у мужчин. Итак, зону тимуса нужно активизировать, и можно активизировать. Дело в том, что, знаете, есть такое понятие, как фантом, да, как какой-то, вот, например, фантом органа, и его энергия, она будет жить, и она будет вам приносить те же самые клетки, вот эти иммуностимуляторы, потому что от тимуса зависит наша молодость и наш иммунитет. Это очень, важная, это очень важная часть нашего тела. И как вы можете его стимулировать каждый день? Вот я вам предлагаю сейчас одну практику, чтобы вы познакомились со, своей, со своим Тимусом. И прежде всего мы все делаем с вами руками. Значит, вы как только вы сказали про Тимус, у меня сразу руки начали ходить. Я человек такой восприимчивый, сразу начинаю активизировать руки. И Вот это вот потирание, когда вы чувствуете, что вот вам что-то нравится, вы этого даже не замечаете, но вы начинаете потирать руки, и вот таким... Так, да. потому что на самом деле у нас руки, да, и да, у нас руки, ладони и стопы, это проекция внутренних органов. И здесь располагаются очень важные каналы и меридианы, то, что китайцы уже половиной тысячи лет изучают. И главная точка здесь, это точка Лаогун в центре ладони. И вот когда мы так растираем, на самом деле активизируем весь наш организм, энергетический потенциал в том числе. И вот первое, давайте с вами сделаем, растираем руки, Растираем руки, и можете чуть-чуть ручки раздвинуть и потрогать, как, что у вас вот тут образовалось между руками. Вот вы можете потрогать этот шарик, вот этот объем, который у вас есть. Мы сейчас активизируем его и сделаем эксперимент дальше. Потрогали, и чувствуете, что у вас прям ладошки начинают гореть. Теперь мы с вами активизируем наш мозг. Потому что нам нужен а, диалог между мозгом и телом. Ну, потрогали. Ну, вот у меня вот такой шарик. Вот такой шарик. Теперь активизируем мозг и начинаем простукивать подушечки пальцев. Как говорил великий философ Кант, у нас мозг на кончиках пальцев. Поэтому очень важно в любом возрасте заниматься мелкой моторикой. Да, как женщины занимались. Шить, вышивать, что-то готовить или делать гимнастику для мозга. Потому что у нас все живет на кончиках пальцев. Вот давайте пробежимся по ним. У меня есть, кстати, в профиле такая простая гимнастика для мозга. Мы все будем работать через ручки. Поэтому я очень люблю руки свои. Сделали. Отлично. Постучали. Угу, чудесно. Вот просто закройте глаза и почувствуйте, как у вас гудят руки. Знаете, такое ощущение, что вы свои мини-трансформаторные будки начали подключать, открыли. Да. Есть ли такое? Вот гуде, гудят ваши руки? Есть, есть такое, да. Угу. Есть. Вот, поехали дальше. Дальше мы находим нашу зону Тимуса, вилочковую железу. Два пальца, от, вот она, еремная выемка, два пальца от ерем, еремной выемки. Расслабьте, пожалуйста, прежде всего лицо, сядьте поудобнее, не закидывайте ногу на ногу, а по возможности вытяните тело, вы делаете вдох, потому что нам нужно, чтобы энергия проходила без ограничений. Сделайте вдох, на вдохе прям вытягивайтесь, и на выдохе макушки продолжают вытягиваться вверх, и плечи опускаются вниз, подбородок параллельно полу. Расслабьте, пожалуйста, полностью лицо, расслабьте лоб, вы можете закрыть глаза. Обязательно расслабьте жевательные мышцы, рот у вас приоткроется, и начинаете пальчиками, подушечками пальцев стимулировать и слегка постукивать эту зону тимуса, которая располагается два пальчика от еремной выемки. И закройте глаза и продолжайте слегка без фанатизма постукивать. И очень нет, прошу нет. прислушаться к этим ощущениям, которые возникают в теле. Потому что если вы расслабите все свое тело и свое лицо, то вы почувствуете, как у вас начинает собираться слюна, либо, может быть, сухость во рту, и как по телу идет такая легкая вибрация которая, по идее, должна закончиться именно на зоне макушки, потому что зона тимуса активизирует и нашу лимфатическую систему, в том числе отвечающую за наш иммунитет. Поэтому все, что будет связано со слюной, с ощущением сухости во рту, либо, наоборот, ощущение жажды, либо, наоборот, у вас собирается слюна, и как мурашки побегут по телу, это значит, вы запускаете свою лимфатическую систему и запускаете, вот я говорю, знаете, как будто вот все вот так вот чешется и побежало все выше и выше. Вы можете это делать ежедневно, противопоказаний каких нет, и можете даже дать программу своему мозгу и сказать, зона Тимус, запустись, потому что наше тело, наше тело, оно полностью слышит наши команды. Если мы говорим болеть, тело болеет, если мы говорим стареть, тело стареет, а если мы говорим зона Тимус, запустись, вот я вам говорю, смотрите, какие мурашки, я не знаю, видно или нет. Мурашки идут по телу, потому что Тимас меня слушает и говорит, хорошо, хозяйка, что новый хозяин надо? Я только рад служить, понимаете, тело нам служит, тело нам служит с радостью. Напишите, пожалуйста, кто это сделал, и мы снова с вами растираем ладошки. Вот, у кого-то между лопатками занемело, постарайтесь вытянуть свою шейку вверх, расправить плечики, и теперь снова растирайте ладошки, а вот теперь снова почувствуете. Сделайте, сво... ох, как у меня прям сразу раскинулись руки. И это а, бессознательное. Раскидываются руки, и посмотрите уровень своей энергии сейчас. Какой вы энергетический шарик, какой комочек вы можете сделать. Да, и продолжают идти мурашки. Тогда запущено, ой, очень хочется пить, я даже, видите, говорю, и хочется попить воды, потому что слюны а, пришло. Напишите, пожалуйста, про свои ощущения, пока я попью. Супер, Оля. Замечательная практика я ее обязательно буду использовать потому что я активно занимаюсь тимусом и нашел для него очень интересные практики которые позволяют решать очень важные задачи дело в том что тимус собирает хранит и исцеляет проблемы в роду до седьмого колена 128 вот подо мной 128 моих предков и вот до 7 даже так а 128 это в нижнем ряду в седьмом колене а так-то если все подсуммировать гораздо больше так вот все эти предки несли какие-то проблемы в свой род заложили и тимус все это хранит как база данных и вот это вот исцелить это убрать это уникальная такая вот практика позволяющая если вам будет интересно, потом я могу поделиться, она позволяет э, исцелить до седьмого колена все родовые проблемы. Все родовые проблемы. И уже они не передаются детям вашим. То есть это исцеляются и дети ваши. То есть это уникальный такой процесс. Поэтому Тимус, вот если использовать его уже, вот тот фантом, о котором вы говорите, фантом, но вы в другом смысле, а здесь фантом тимуса в тонких планах. Или голограмма, по-другому, которая находится в тонких планах тимуса. Вот там все это хранится, вся информация. Все причины проблем, все причины болезней. И вот с ним, работая, можно убрать. Вот то, что вы практику показали, это уже настрой, это уже выход, это уже запуск. И, скорее всего, вы вот такими упражнениями, если ежедневно делаете, то вы его уже настроили на то, чтобы он исцелялся, чтобы не умер. Вы не проверяли э, свои Т-лимфоциты, вот, э, в каком состоянии они находятся после вот, ваших практик? Ни у кого из... Есть... Ну, это, кстати, очень интересно, очень классно. Спасибо большое. Это же можно все проверить на самом Конечно, деле. Конечно, это же т очень угу. хорошо показывают. Да. Вот, э, провели практику и посмотрели, каков результат. Так что это действительно уникальный тимус, это уникальный орган, хотя если так рассматривать, у нас все уникальные органы, конечно. Если рассматривать их в целом, рассматривать их с тонкоматериальным проявлением, вот с теми голограммами, которые находятся в тонких телах. Я как раз сейчас занимаюсь именно вот этой частью оздоровления, потому что все физические и прочие методы уже пройдены, да, ну, у меня за 70 лет много чего испытал, много чего проверил, а вот теперь пошел именно вот в энергетическую сторону, там, где хранятся голограммы всех органов, где хранятся все причины проблем. И, и там, воздействуя в более легком таком, простом варианте, на уровне сознания, на уровне энергии, можно менять очень много. А потом в теле только происходит уже регенерация по вычищенному, по вот этой повышенной, по здоровой голограмме. Вот я пошел в этом направлении. Можно я добавлю. Я читаю комментарии ваши. Спасибо большое за то, что вы делали, за то, что вы такие активны. Вообще люблю, когда есть обратная связь, потому что мы создаем определенный энергетический поток. Вы находитесь в этом потоке. Чем больше людей с принятием, с позволением и с благодарностью, тем этот поток усиливается. Так вот, отвечу на ваши вопросы: писали, что делать с этим шаром? Вы этот шар можете направить также на себя. Им нужно делать энергоумывание лица, вот этим шаром, когда вы закрываете глаза и представляете золотой свет. Либо очень часто мои клиенты мне говорят: Ольга, вы знаете, а я представляю зеленый свет вот прям зеленый, ярко-зеленый. И я этого человека не вижу на своих медитациях, но спрашиваю: у вас кожа проблемная? Говорит, да, у меня акне. Представляете, как наше тело на уровне энергии, на уровне подсознания исцеляет проблемную кожу зеленым светом. И мы это знаем, что это действительно так и есть. А еще этот шар можно направить в поле сердца, потому что нас всегда, у нас у всех есть определенные травмы в жизни. И эти травмы эмоциональные. Что-то родители нам не так сказали, либо не досказали. У нас есть травма в отношениях с детьми, с любимыми людьми, знаете, такие то определенные зарубки на теле и вот в одном месте. И наши плечики с каждой такой травмы, вы знаете, как створочки, мы закрываемся, начинаем с как черепашка, мы входим внутрь своего тела, вот я сижу в домике, и многие прям закрывают замочек в своем домике, и не позволяют всему входить в вашу жизнь в легкости, радости и великолепии. Когда вы сделаете эту простую практику и направите в поле сердца, то на самом деле вы можете почувствовать даже не золотой свет, а розовый. Да? Это как раз свет вот этой вот сердечной чакры. И такое тело, кто-то написал, слезы пошли, но это выработался серотонин и работа этого парасимпатическая нервная система. И знаете, такое ощущение, я так себя люблю, и я так тебя люблю. И даже если ты мне что-то не то сказал, мне, в общем-то, тоже от этого хорошо. Вот это вот такое, такое чувство внутренней любви. Вы можете накрыть этим голову и полечить голову. Вы можете прогнать по всему телу, обнять свое тело и потрогать. Вы можете поместить, со своей. Поместить, ваш... поместить больной, поместить в орган, который требует. Конечно. Да. Конечно, потрогать его. Любовью вот знаете, что лечат? Даже энергия, но это же, это же определенная, это же любовь. В любом да. случае. Да. У нас исцеляет любовь материнская, любовь мужчины, любовь женщины. Вот у Анатолия почему такой красивый и бодрый? Потому что у него есть любовь. И она его еще будет держать сотни сотни лет. Да. Я уверена. Вы знаете, вот вы сейчас напомнили, в традициях древних, славянских, у женщин была, был такой инструмент. Они исцеляли языком облизывали своих больных детей, к примеру, облизывали раны мужчин, и это заж... происходило заживление. То есть почему именно облизывание? То, что облизывание это всегда с большой любовью делалось, и на кончике языка сосредотачивалась очень сильная энергия любви, и таким образом даже на глазах прям заживляли раны. Вот, вот, так, вот это что такое любовь? Реально проявленная любовь через язык. Эта практика облизывания, она очень раньше была. Раньше же было гораздо меньше всяких других способов лечения. Все пользовались теми народными средствами. Так вот, одно из народных средств облизывания любовью. Но э, на самом деле, э, я... Пока не готова облизывать, <смех> даже ближнего своего, у меня не настолько уровень осознанности. Но, вы знаете, отправить мысленно свою любовь, я могу каждому подписчику, каждому человеку. И когда я утром медитирую, я очень искренне наполняюсь любовью сама, это называется раскрыть поле сердца, и представить самый приятный момент и наполниться этим моментом, потом представить тех людей которых вы хотите отблагодарить, и э, благодарю, и благопринимаю, да, это все равно идет через любовь, а не, про... не через большое человеческое спасибо. Вы можете таким образом э, поделиться своей любовью, и, знаете, как вот своих деток, например, в кокон любви своей, своего любимого человека в кокон любви, мысленно, э, как будто вы их, вот то, что вы создали своими, своими ручками. Если у вас есть клиенты, если вы занимаетесь бизнесом, либо вообще какими-то взаимодействиями с людьми, то вы же тоже можете делать, это называется протяжка. Вы представляете этих людей и своих клиентов, кстати, очень хорошая практика, я вам, кстати, рекомендую, вы ставите мысленно перед собой, когда вы, про, когда вы это прочувствовали, вот эта любовь, наполнение внутренне, и ставите людей перед собой, свою семью, своих родителей, вы можете представить на самом деле кого угодно, своих сотрудников, своих коллег, и начинаете протягивать э, у них из-за спины любовь и им от себя отправлять любовь прям, прямо в сердце, такой маленькой стручкой. Таким образом идет очень классный энергообмен. И знаете, еще можно очень классно делать такие протяжки с вашими должниками они потом чудесным образом появляются и начинают думать про вас. И в них так запускается совесть. И это очень хорошо объяснимо, потому что любые долги связаны с недостатком любви. И когда любви достаточно, то все долги закрываются. То есть это всегда так. Если ты кому-то должен, ты просто, значит, мало даришь любви. То есть если у тебя много долгов, значит, ты очень мало даришь любви. Дари любви больше, и у тебя само собой все как бы рассосется удивительным образом. То есть действительно энергия любви — это мощнейшая энергия, она материализует самые важные и самые жизненные вещи. А для того, чтобы любить других людей, дорогие наши зрители, знаете, с кого нужно начать? Ни с детей, ни с домашних животных, ни с вашего мужчины. А любовь к другим начинается через любовь к себе. Конечно. Через любовь и уважение к своему телу. Каждой клеточке вашего тела. Соответственно, каждый орган. Нельзя правую руку любить, а левую не любить. Нельзя э, любить ноги красивые, а, например, широкие бедра не любить. Потому что это все одно тело. Мы э, начинаем делиться только тем, чем мы сами наполнены. И когда я вам говорила про медицину и про осознанное отношение к своему здоровью, это именно идет, эта осознанность через большую любовь к себе. Потому что я у себя одна, второй такой не будет. И я очень четко помню, как говорит система безопасности в самолете, когда вы летите, то вам говорят, кислородную маску наденьте на себя, а потом на ребенка. Потому что очень важно, чтобы э, вы были здоровы, и вы были живы, и тогда вы сможете э, защитить защитить близких своих. Когда же мы с вами живем в состоянии жертвы и все время э, тихо себя ненавидят, пытаемся что-то изобразить э, с другими, ну, например, говорить мужчине: я тебя очень сильно люблю, и при этом не обращать на себя внимания и не уделять внимание себе и своему здоровью в том числе, или детям настойчиво дарить свою любовь, таким образом этой любовью душить своих детей, а это проявление родительского эгоизма и ни в коем случае не связано с безусловной родительской любовью, то это тоже немножечко идет переключение. Поэтому здорово, если вы понимаете, что все процессы, которые происходят в вашей жизни, внутри, внутри тела, на тело и вокруг вас, все эти обстоятельства, все эти люди, это процесса создания вашей реальности через отношение лично к себе. Каждая жертва найдет в себе карателя, каждая Конечно. жертва найдет себе спасателя. И вы можете искать свои жертвы. Ну давайте без этого треугольника обойдемся и будем да. жить в легкости, радости и великолепии. Да, Оля, благодарю. Действительно, замечательный у нас тандем психологии и медицины. <смех> Очень хорошая состыковка всех ваших воззрений на процесс здоровья, на процесс омоложения. Я это реализую в себе. Сапожник должен быть сапогами. Я считаю, если я несу людям что-то, то я должен на себе в первую очередь это пробовать и добиться результата. Поэтому, вот, друзья, мы с вами сегодня прикоснулись к антивозрастной медицине, по сути. Правильно? Вот так же у вас трактуется ваш... Да, это новое направление отношение к своему телу для того, чтобы жизнь была... Чтобы мы с вами стали не долгодоживателями, не жизнедоживателями и поставили да. себе ограничения жить до 50 или до 60 или до 70 хорошо, а может быть до 80. Чтобы мы с вами стали осознанными долгожителями, потому что человеческое тело Рассчитано на 120 лет. И Анатолий Это... сказал, что два yeah. э, в наших практиках два дня рождения, да, в наших древних практиках год, когда мы прожили этот год, и первый юбилей, и второй юбилей, 61 год, как половина жизни. Так вот, все геронтологи уже научно обосновали, что человеческое тело рассчитано на 120 лет. И сколько вам лет сейчас? Да, сколько вам лет сейчас, и вы можете жить долго и эффективно. Вот этим занимается антиэйдж-медицина как новое направление, которое существует. Благодарю, Оля. Благодарю за то, что вы пришли ко мне в гости, за то, что вы подарили нам столько практик интересных. Мысли наши совпадают. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Все эти все эти события. Я думаю, встретимся и очно, то что интересно с вами побеседовать, обменяться своими достижениями. Тем более, сами понимаете, для меня возраст играет уже определенную роль, и мне вопрос здоровья в возрасте, он очень важен. Я собираюсь как раз жить вот как минимум столько, сколько вы сказали, ну, а там посмотрим. Отлично. Благодарю. Встретимся в конце 21 века. Да. Предлагаю Вы... именно такое. Да. Ну, я думаю, встретимся и раньше, но и, и тогда тоже. Благодарю, друзья. Благодарю, Благодарю, уважаемые зрители. Благодарю всех за участие в этом э, замечательном диалоге. Благодарю.